Здравствуйте, Гершат. Здравствуйте, здравствуйте. Меня слышно? Слышно. А Меня слышно? Да, вас прекрасно слышно. Видно. Вот, хорошо. Я просто хочу на двух мониторах, чтобы в чате, с чатом работать, я просто второй монитор настраиваю, не успел немного. Не Сейчас не мне так нужно, чтобы был второй монитор. Хорошо. Подождем немного, да? Конечно, подождем, да, дождем, без проблем. А. Так, я попрошу, Гульшат, напишите что-нибудь в чате, я чтобы проверил, ну, буду я видеть или нет. Напишите, пожалуйста. А -а -а. Вот так, да? <свистит> да, да, вот так вижу, все, спасибо <свистит> большое. Все вижу, теперь вот, все, все вижу. Так, теперь экран видно? Больша. Да, да, видно, видно. Ну вот, это а уже, уже радует, так. Наталья Попова появилась. Да? Наталья Попова появилась. Вот, Наталья, здравствуйте. Юлия, Селезню. А здравствуйте всем! Все, кто заходит, включайте микрофон, чтобы я хотя бы вас слышал, что вы присутствуете, а то я. На приглашение много отправлял. Теперь сам не знаю, кто зашел, кто не зашел. А, а да. вы написали вы в отделе продаж. Написали бы, что мы все пришли, зашли туда. Ну, правил. Значит, я что вас попрошу? микрофоны не включаем а заходим в чат и пишите мне свои ответы вопросы в чате я все равно буду видеть у меня два монитора значит один я специально для задействую для чата а втором на втором буду вам все показывать маленькие секреты вконтакте вы все знаете что сейчас любимые наши социальные сети которые все любили и в которых все там находились их нельзя называть, но они в России больше не работают, так как их признали террористическими. Поэтому мы не будем их называть, но мы все их знаем. И сейчас стоит вопрос о том, насколько актуально осваивать другие мессенджеры, другие значит, социальные сети, в которых можно привлекать, к себе внимание. Ну, для того, чтобы продвигать себя, ну и позиционировать себя, и продвигать свои проекты и так далее. Вот. Ну, я давным-давно уже где-то фактически, наверное, с года с 12-го ВКонтакте нахожусь. Но официально вот так вот работать по бизнесу начал в восемнадцатом году до этого там котики собачки там фотографии все прочее было а вот именно как бы работать начал и уже по бизнесу именно вот более-менее в восемнадцатом году значит сейчас аудитория по данным рекламного кабинета на аудитория вконтакте насчитывает 70 миллионов человек. Ну, по оценкам экспертов, это ну, реальная цифра, вот реальная цифра ВКонтакте это 50 миллионов человек. ВКонтакте на это чисто российская сеть, ее не блокируют, значит, и можно спокойно развиваться. И в этой сети очень много, очень много всяких различных фишек, очень много всяких различных инструментов. Для нее написано очень много различных приложений, значит, которыми можно пользоваться. И, конечно, она в этой, вернее, в этой сети очень много той аудитории, которая нам с вами нужна. То есть это та аудитория, которая как бы является нашей целевой из которой мы должны работать там очень много сетевиков очень много людей которые ищут работу и сейчас вот когда эти две мощных сети закрылись вконтакте значит на 10 миллионов пользователей стало больше представьте себе вот сразу да, мгновенно такой вот, значит прирост раньше в 2018 году Ключевой была, значит, цифра в этой, ну, значит, ВКонтакте, да, ключевой цифрой, это было количество подписчиков, которые собирали мы в своем сообществе или в каком-то паблике. Вот, или участников группы. Вот. Сейчас это другая цель несколько ставится. Надо не просто подписчиков и друзей набрать, а именно подписчиков набрать э, в рассылку. Потому что в этой сети самый, выгодный, самый удобный и самый ну, такой выгодный способ продвижения это через рассылку. То есть наша с вами задача привлечь внимание нашей с вами целевой аудитории, для того, чтобы они подписались на рассылку. Вот. Сейчас есть такое приложение Sendler в этой сети, которое позволяет создавать чат-боты то есть несколько автоматизировать процесс этой подписки да и в этом же сэндлере производится автоматическая рассылка значит, писем которые вы можете написать подготовить и задать интервал время отправки и самим уже как бы там больше ну не тратить вручную, там, не отправлять людям. Люди будут подписываться и автоматически получать все ваши письма с тем интервалом, в той последовательности, которую вы зададите. Это очень удобно, очень, как говорится, перспективно, потому что именно через e-mail рассылку, через личную рассылку, через рассылку вы знаете, что есть ВК-мессенджер. И в ВК-мессенджере мы... Также получаем. Вот смотрите, сейчас я открою свою социальную сеть. Вот видите, ВК Мессенджер. Да, вот здесь вот. Сейчас я открою ВК Мессенджер, куда приходят письма из рассылки. И смотрите, сейчас открывается. Ну, у меня, конечно, сейчас два ну, компьютера работают параллельно. А wi у меня не очень сильный. И поэтому, естественно сейчас немножко будет задержка пока прогрузится я пока вот так сделаю что прогрузится я включу Значит, и естественно будет люди будут получать в личку как бы да вот смотрите видите рассылка да вот у меня сколько на кого я подписался кто мне присылает да вот, пожалуйста, тут разные люди, с которыми я взаимодействую для того, чтобы, ну, от которых я получаю различную пользу. Ну, там где-то у кого-то обучаюсь, где-то у кого-то я, с кем-то я просто общаюсь, здесь все приходит мне. Значит, вот смотрите, есть различные группы, на которые я подписан, да? Самый последний, с которым человеком вы пишете, общаетесь, он находится вверху. Я думаю, что я достаточно вас смотивировал для того чтобы заниматься в этой сети в вконтакте потому что действительно здесь и также есть умная лента значит которая также управляется искусственным интеллектом есть алгоритм немезида то есть это как бы своеобразная цензура там отслеживаются все вот эти вот ненужные или там террористические или там какие-то призывы какие-то нехорошие там и удаляют посты а даже могут вообще удалить профиль, если там будет это ну, не, не, та, не тот контент публиковаться есть алгоритм прометей который отслеживает ваши таланты Сейчас идет упор на то, чтобы лучше публиковать в группу меньше постов, меньше постов, но более высокого качества. Ну и как правило для большинства групп, ну для различных проектов достаточно трех-пяти постов, и потом группа уже как бы будет наполнена и готова к приему подписчиков. Ну, я говорю, все основное сейчас взаимодействие надо производить не через э, личную страничку, а через вот этот ВК-мессенджер, он так и называется, мессенджер, видите, вот. Лучше здесь, потому что э, лучше под, э, в постах публиковать информацию и призывать людей, предлагать им подписку на ваше э, сообщество. Они, когда становятся подписчиками вашего сообщества, вы им делаете из уже Сендлера рассылку. Из Сендлера делаете рассылку. Итак, переходим непосредственно к таким секретикам или секреты, которые есть в этой сети. Сети ВКонтакте. Я вас попрошу о чем. Смотрите, я буду говорить. О чем секрет как сделать что-то а вы пишите в чате в чате вот этого нашего клуба «Век Роста. вы находитесь в нем и пишите если вы знаете ну, ответ на этот вопрос да, вы пишите знаю если вы не знаете то пишем просто номер секрета так, например если я задаю первый вопрос да, вы на него знаете ответ пишите знаю я увижу в чате здесь все а если э, вы, значит, э, не знаете, то ставите циферку 1. Итак, начинаем. Значит, вот секрет номер один: Как получить календарь с днями рождения всех друзей ВКонтакте? Кто знает, э, пишите знаю. Кто не знает, пишите один. Я жду ваших ответов. так ольга не знает Герша не знает ну что ж буду рассказывать тогда значит как сделать как сделать так чтобы проверить ну, сразу узнать все дни рождения ваших друзей это очень ну, как бы актуальный такой вопрос потому что всегда можно поздравлять своих друзей с днем рождения это утепляет отношения, вызывает большую доверенность, да, и вы уже всегда можете с ними взаимодействовать, так как вы, они вам будут больше доверять, значит, они у вас, возможно, и будут больше покупать. Итак, смотрите, как посмотреть календарь с днями рождения. Вот есть такая секретная ссылка, это я специально заходил к, ну, в отдел разработчиков, и там есть эта ссылочка. Я сюда, в чат выложу для вас подарок. В конце нашего вебинара я опубликую шпаргалку, в которой будут все эти ссылки, про которые я вам буду сегодня говорить. Значит, она будет в PDF-формате, они там, их можно будет оттуда как бы скопировать и воспользоваться. Но смотрите, это очень важно, что если календарь будет доступен, ну, календарь будет доступен, если у вас подписчиков будет более 10. Итак, видите, смотрите, смотрите, вот она ссылочка. Кликаем по этой ссылочке. Сейчас откроется. Ну, Видите, интернет у меня, конечно, слабоват. Когда у меня один компьютер работает, Тогда, конечно, сейчас я еще телефон, у меня еще телефон подключен. Сейчас я телефон попробую отключить, может, меньше нагрузка будет. Ага. Вот Wi-Fi выключил. Вот видите, смотрите, вот они все друзья, все наши друзья. И смотрите, по этой ссылочке открывается календарь. И вот смотрите, сегодня день рождения. У кого сегодня день рождения? Вот они здесь. Вы их можете здесь поздравить, отправить подарок или вот тут написать сообщение. А вот так, смотрите, календарь, вот он, апрель месяц. И видите, вот здесь аватарки тех друзей, у которых будут в апреле дни рождения по каждому дню. И вы можете спокойно заходить, допустим, в этот день и находить, и поздравлять их. Это один способ, по ссылочке зайти. Так? А другой способ, вот зайти во вкладку «Мои друзья», вот здесь, видите, «Друзья» есть вкладка, да? Ну, давайте зайдем во вкладку «Мои друзья», просто это долго будет сейчас вон опять заходить. И вот смотрите, вот мы зашли во вкладку «Мои друзья», и здесь вот, видите, вот он, календарик. В правом верхнем углу, вот тут где мои, мои друзья написаны календарик. Мы на него нажимаем. И видите, то же самое попадаем туда же. Да? Видите, опять же, вот он календарь, апрель месяц. Мы можем на март месяц вот, вернуться, смотрите, март месяц, то же самое. Вот. Февраль, то есть в течение года вы можете спокойно вот так передвигаясь, на май можете перейти, передвигаясь, вам будет показываться, все дни рождения ваших друзей вы можете спокойно это процесс контролировать поздравлять а теперь напишите в чате кто вообще поздравляет вообще. ну интересно эта информация была или нет если интересно ставьте восклицательные знаки кому интересно это было ставьте восклицательные знаки вот вижу восклицательные знаки пошли вот спасибо вам друзья за обратную связь мне очень приятно, что вам это все нравится. Ну здесь слайды. это вот такую шпаргалку я для вас подготовил. Она будет в виде PDF формата. Я вам выложу в чат. Сейчас следующий секрет: как сделать визитку ВКонтакте за один клик? Кто знает, пишите знаю в чате. Кто не знает, пишите 2 в чате. Так, вижу, двоечки пошли. Молодцы. Спасибо за обратную связь. Вот, значит, я сейчас вам об этом немного расскажу. О, сколько двоечек. Вот видите, всем интересно, да? А, какие вроде бы казалось простень, простенькие такие вопросики, да? Как сделать визитку ВКонтакте за один клик? Заходим опять-таки на свою страницу и вот смотрите вот здесь вот есть такая волшебная кнопочка ну ссылка на профиль да вот видите вот она ссылка на профиль мы на нее нажимаем не нажалось. Так. сейчас она прогрузится видите написано визитка можно показать QR-код, можно сделать какие-то действия, да? отправить кому-то на телефон, разрешить уведомления, пожаловаться, удалить и так далее. Вот, вот, смотрите, прекрасная визитка, да, здесь я вконтакте по ссылке, здесь есть ссылка, можно ее скопировать, отправить своим друзьям или кому-то еще. Есть телеграм, можно, через Telegram можно поделиться, через Twitter и через одноклассники. Прекрасная визитка. Вышло, вот. Гершат тоже получилось. Ну, а теперь я попрошу также, если была эта информация полезная, поставьте восклицательные знаки в чате. Так, возвращаемся на мою страничку. Возвращаемся сюда. Вот, пошли восклицательные знаки. Спасибо вам, друзья, за обратную связь. Молодцы. Итак, секрет номер три. Секрет номер три. Как скрыть свой год рождения и оставить только день и месяц. Вот эта информация, она, ну, как бы ей любят пользоваться наши прекрасные дамы. Потому что, не, ну, как бы по правилам этикета, ну, как бы у женщины не, прия... ну, не принято спрашивать ее возраст, поэтому как бы хотят скрыть год рождения ну чтобы ну, оставить только день и месяц это для того чтобы э, получать поздравления э, в день рождения поэтому если кто знает как скрыть свой день рождень, год рождения оставить только день и месяц пишите знаю если вы не знаете то пишите в чате 3 вот троечки пошли уже вижу так ну а я если вы не знаете я постараюсь вам рассказать э, и показать значит вот смотрите если мы сейчас зайдем опять на мою страничку то вот здесь вот, у меня есть аватарка у вас она тоже есть э, аватарка вконтакте вот здесь кнопочка такая волшебная есть редактировать мы на нее нажимаем и мы вот сюда попадаем это основные, основная информация о нас с вами. То есть вы здесь указываете, что как ваше имя, как э, фамилия, пол и так далее. И вот здесь есть э, дата рождения, вы обязательно при регистрации указываете. И вот здесь стоит такая вот э, строчка показывать дату рождения. Но если вы нажмете вот сюда на галочку, то вот на этой галочке есть выпадающее меню, где можно вообще сказать, показывать дату рождения, показывать только месяц и день, или вообще не показывать дату рождения. Ну, как бы хочется получать подарки на день рождения и поздравления от знакомых и друзей. Поэтому вот я, ну, вот наша цель с вами, да, показывать только день и месяц. Вот поставили сюда, если вы вот так нажмете, да, показывать только день и месяц. Обновите свою страничку, и, он, и будет только день и месяц. Для женщин, для дам эта информация будет актуальна. Я попрошу поставить восклица, восклицательные знаки, если вам эта информация понравилась и была для вас полезной. Так, ну а я сейчас перехожу к четвертому секрету иногда возникает необходимость посмотреть кому вы ставили лайки и если может быть вы передумали где-то что-то как можно отменить те лайки которые вы поставили кому-то сейчас так если знаете то пишите знаю если не знаете то пишите в чат четверочки я посмотрю, знаете, вы или нет, как увидеть свои все свои лайки э, ВКонтакте, вот на своей страничке или в группах, где вы ставили в группах там кому-то лайки ставили, кому-то заходили в профиль ставили лайки там в ленте ставили лайки. Ну вот все лайки можно пос, просмотреть э, как бы за один клик э, или ну отменить, если вы передумали, или, или если вы кому-то еще хотите что-то добавить, то добавить. Вот четверочки, не знаем, да? Итак, есть такая тоже волшебная ссылочка, вот она. То мы можем по ней сейчас перейти. Я сейчас пока нажму, чтобы она открывалась. Вот, видите? Она, конечно, здесь вот будут отображаться фотографии которые вы лайкали, или вот посты, которые вы лайкали здесь, комментарии. Вот здесь можно выбрать, что вам оставить. Вот допустим, если вы выберете, ну вот, допустим, товары убираем, клипы убираем, видео убираем, оставляем только записи, комментарии, фотографии. Ну, можно видео, чтобы больше было информации. И вот смотрите, все, что вы где-то лайкали, вот, видите, я здесь ставил лайк. Дальше. Вот здесь я ставил лайк. Я могу его убрать, допустим, вот так нажать на него второй раз и уберу его. Или заново поставлю. <coughs> и то есть вот все комментарии, все посты, которые были опубликованы где-то, видите, вот почему они повторяются? Потому что они были опубликованы в разных местах. А я везде проходил, ставил лайки, и, соответственно, они здесь все отражаются. Можно вот это все галочки убрать вот здесь и останутся только записи, то есть комментарии не будут показываться, только записи останутся, только те посты, которые я лайк. А по умолчанию они здесь вот все галочки эти стоят. И соответственно, видите, все прогружается. Вот если открыть фотографию, допустим, но ну, видите, сейчас долго будет грузиться фотографии все-таки большие опубликованы. Люди не понимают, что есть определенные размеры для публикации. Публикуют телефон. на Современные смартфоны дают большие размеры фотографий. Вот он сфотографировал и публикует ее в сети. И вот а видите, из-за этого они долго грузятся. Ну, можно ему этот лайк отменить. Вот, к примеру, раз а нажали, и все. Моего лайка нет. Сейчас 35 осталось. Видите, я добавил 36. эти долго грузятся, поэтому не буду я то есть, вы, всем все понятно. Теперь поставьте мне, пожалуйста, восклицательные знаки, если вам эта информация была полезной. Секрет номер пять. Как посмотреть свои закладки и удобно рассортировать весь материал? Ну и ненужное, допустим, удалить. Это тоже очень актуально, потому что э, не, ну, иногда, вот что такое закладки? Значит, вот смотрите, не всегда можно делать репосты для того, чтобы сохранять. Вот вам понравилось какой-то пост, вы зашли в ленту и вам понравился какой-то пост. Вот, к примеру, давайте попробуем зайти в новости сейчас. Вот видите, интернет не очень-то. Не хочет переходить ну я буду чтобы не тратить время значит вот вам понравилась какая-то информация в инстаграме был такой флажок да вы нажимали сохраняли в избранном. В фейсбуке тоже была такая штука а здесь вот есть вот смотрите если вот на эти три точки нажать вот здесь сохранить в закладках видите сохранить закладка то есть вы вам пост понравился ну, чтобы вы его не потеряли, да? чтобы не потеряли, вы его можете сохранить себе в закладке, а потом зайти в них и посмотреть этот пост. Вот, видите, здесь вот тоже, допустим, смотрите, вот пост. Я его возьму и нажму сохранить в закладки, допустим, так. Потом снова, допустим, смотрите, допустим, мне этот тоже пост понравился, я его тоже сохраняю в закладки. И так далее. То есть вот посты, которые мне понравились, я сохранил в закладки. А как вот посмотреть свои закладки? Что мы сохраняли в закладках? Как посмотреть? И, и, ну если, допустим, вы уже он вам не нужен этот пост, ну удалите его из закладок. Тоже существует вот такая вот волшебная ссылочка. Мы проходим по ней. Сюда. А вот все. Смотрите, вот только что я, да, сохранил эти вот посты в закладки. Ну вот, вот только что, да, недавно. Мы можем их рассортировать по меткам здесь все свои закладки. Вот у нас вот все закладки: люди, сообщества, записи. То есть мы можем посмотреть вот по этим меткам походить, посмотреть и вот поставить, допустим, метки, создать новую метку можем ну допустим апрель допустим месяц, да, апрель 22 да, создали метку все и вот эту закладочку настроить метки допустим вот, апрель 22 вот сюда ее пометили все у нас теперь под этой меткой будет стоять вот апрель 22 мы попадаем вот на эту закладочку и так ее можно эти метки можно составлять для всех чтобы быстрее их потом искать вот здесь зашли когда сюда во все закладки да и здесь очень легко быстро найти можно будут те ваши закладки которые вы планировали на апрель допустим или там ну, тут уже от вашей фантазии от всего от этого зависит то есть вам понравилась эта информация? Я так понял, восклицательный знак понравилась. Так, вот. <coughs> так, следующий секрет, секрет номер шесть, как скачать из ВКонтакте все свои данные, причем удобно рассортированные по категориям. Почему вот это сейчас стало, эта тема, это актуально? Если кто-то знает, пишет знаю. Если не знаете, пишите шестерочки. Итак, Гюльшат 6. Так, ну, еще, Юлия пишет 6. Так, значит, не знаем, да? Как скачать из ВКонтакте все свои данные, причем рассортированные по всем категориям. Ну, почему сейчас стало вот это актуально? Многие люди уходя из тех социальных сетей, которые у нас заблокированы Роскомнадзором, хотели бы получить и сохранить куда-то ту информацию, которую они так долго там публиковали, допустим, там у них интересные какие-то картинки, там видео, ну и так, посты, допустим, интересные тексты. Это все-таки труд, жалко, да, оставлять там, бросать все это каким-то образом все это сохранить. Так вот, есть в интернете специальные сервисы, есть специальные ссылки, по которым это все можно сделать. И я сейчас вам одну из этих покажу, потому что вот, допустим, есть такая секретная ссылочка ВКонтакте, которая позволяет нам это все сделать. Вот давайте перейдем по ней. вот это сейчас закладки беру. Потому что, ну вот я, допустим, я из Инстаграма тоже попытался скачать. Все-таки я там находился по, с момента его открытия в своем основном аккаунте, да, и мне, конечно, было жалко ту информацию. Я решил, что я ее сохраню к себе на компьютер. Значит. Ну, вы знаете, таких, как я, наверное, <соценно> очень много, более 40 миллионов оказалось. И поэтому очередь там выстроилась большая. И соответственно мне пришло уведомление через две недели о том, что вы поставлены в очередь и ну как бы ждите, когда придет на почту вам вот эта информация. Вот смотрите, прошли мы по этой ссылке, да? И вот здесь есть, значит, описание, что надо делать. Заходим так порядок управления данными так вот здесь вот значит копия вашей информации вконтакте будет выгружена вам в zip-архиве поэтому данные удобно смотреть на компьютере для большего комфорта мы поделили информацию на разные категории например Легко можно найти список фотографий, которые вы поставили, отметку нравится. То есть все, что вы там, где вы активничали, все, все, все, все вам придет. И если вы вот здесь нажмете вот эту волшебную кнопочку «Запросить архив». Но я нажимать не буду, я не собираюсь значит, получать эту информацию. До 2 гигабайт, гигабайт эта информация вам будет сжата. И... Если вы укажете адрес почты, на которую вам надо прислать, они вам это все отправят. Поэтому, значит, нажимаете, кому-нибудь интересно, запросить архив. Потом там можно будет выбрать необходимые, так сказать, документы, которые вам понадобятся. И которую вы хотите запросить и нажать отправить запрос вот. так скажите была ли вам полезна эта информация или нет если полезно напишите в чат восклицательные знаки так вижу восклицательные знаки значит была действительно полезна. сейчас переходим к следующему секрету которая тоже вроде бы лежит на поверхности, все о нем говорят. И всем интересно, где найти все файлы, которые вы загрузили в ВКонтакте, в переписке и в других местах. Вот где можно найти все файлы, которые вы загружали в ВКонтакте за все время, когда, которое вы там находитесь, как вы думаете? Вот. Если кто-то знает, пишите ⁇ знаю ⁇ Если не знаете, пишите ⁇ семерочку в чат ⁇ Так, семерочек не вижу, значит, или и знаю, не вижу. Так, да, семерочки. Ага, есть семерочка. Значит, будем рассказывать. Итак, тоже есть волшебная ссылочка такая. Разработчики предусмотрели. Значит, ну, мы, мы сейчас тоже по ней пройдем. И все, ну, у меня, к сожалению, я очень мало. Размещал э, файлов э, в различных там местах. В основном я делал публикации, а файлы я ну, мало. Вот у меня есть Сендер, рассылка сообщений в вот, PDF, да, или продающие вопросы, э, тоже в PDF. Я тоже эти файлы. То есть их вот здесь все будут показаны. У кого-то это может быть очень много вот здесь файлов если вы использовали эти файлы. Под файлами подразумевается, ребята, то, что мы отправляем в мессенджере. Там есть такое такая кнопочка ⁇ Добавить файл ⁇ Когда вы написали текст ⁇ приветствие ⁇ или еще что-то написали да? ⁇ значит, отправляете, прикрепить файл да? ⁇ Вот про эти файлы идет речь. Вот я когда отправлял... Вот такие вот файлы я либо скачивал, либо отправлял. Вот такие файлы, значит, они здесь и отражаются. Ну, у меня, к сожалению, я говорю, что я всего два файла использовал. Все время я делал в постах. Ну, вот можно настроить еще. Смотрите, есть личная страничка, да? Вот. Личная страничка. И вот здесь есть в меню есть заклад. Вкладка Файлы. Здесь тоже можно настроить все это дело. Отсюда вот взять. Также заходим. Мы тоже сюда попадаем. Можно здесь вот нажать кнопочку загрузить файлы, если вы хотите, значит, добавить какие-то файлы. Ну вот, мы то же самое попали также вот и сюда. Только можно по волшебной той ссылочке пройти, а можно по кнопочке файлы вот здесь нажать, файлы, и спокойно тоже также попасть сюда. Ненужные файлы, допустим, у меня всего два, я поэтому удалять там ничего не буду, поэтому ненужные файлы можно удалить. Вот, даже видите, не загружается презентация, не загружается. Вот интернет хороший такой. Так. Итак, поставьте, если понравилось, ну, если эта информация вам нужна была, поставьте восклицательные знаки. Если понравилась информация. Так, возвращаюсь на страничку. Вот интернет застревает. Так, вижу восклицательные знаки. Итак, следующий секрет. Секрет номер восемь Как переголосовать в вопросе? Значит. В этой сети, ну, правильнее проводить, вот когда вы проводите публикации, проводите какие-то конкурсы там и различные там опросы, люди принимают участие, ставят там да, нет, там или еще какие-то там пункты отмечают, которые вы зададите в вопросе, да? И вот... Вы тоже, если принимали участие в каком-то опросе, да, и вот он вдруг подумали и решили поменять свое мнение. Ну и как же переголосовать, как же изменить, как отменить ваш голос, если вы отдали, допустим, а потом подумали, что не на ту кнопочку нажали, лучше бы я нажал на другую кнопочку. Как это сделать, вот, кто знает. Так, если не знаем, пишем 8, да. Значит, я постараюсь ответить на ваши э, запросы. Итак, есть такое понятие запросы ВКонтакте. То есть, э, ну, как -то опросы, запросы, там э, викторины и прочее проводят. Э, значит, изменить свое решение или даже совсем убрать свой голос из запроса можно, нажав на три точки, справа вверху отменить голос. Да. Ну, попробуем так у меня оно находится аж в конце ленты. я просто тогда покажу потому что да увидите интернет не очень я просто покажу значит она и тут даже не загружается картинку делал специально скриншот и даже скриншот не хочет грузиться вот еще беда видите как медленно грузится сейчас загрузится ребята вот в конце у меня ленты моей моей ленты есть был у меня вот такой опрос значит у нас ты получишь уникальный курс тебе подходит или так далее и было всего две кнопки да или нет ну и тут семь человек всего принимало участие в голосовании но в любых опросах, в любых опросах в, сети, в этой социальной сети, там, где вы проводите вот сама эта анкета, вверху на этой анкете в правом верхнем углу есть три точечки. Вот если на них нажать, то выпадает вот такое меню. Значит, и здесь вот пункт есть: отменить голос. Вы его нажимаете и отменяете. Отменяете, но тогда вы вот этих процентов не увидите вам просто будет анкета ну чтобы увидеть надо куда-то нажать ну а потом если вы посмотрели статистику э, и вас все но вы не хотите принимать участие в этом голосовании вы на 5 нажимаете на три точечки и отменяете свой голос вот так работает этот секрет Просто э, сейчас вот если страничку пролистывать в конец то очень долго очень долго и ну, интернет слабенький она будет плохо грузиться. поверьте мне на слово серьезно так следующий секрет кому понравилось ставьте восклицательные знаки следующий секрет как настроить уведомления вконтакте колокольчик если забыл на что подписался вообще как настроить уведомления вконтакте колокольчик если забыл на что подписался Значит, кому, кто знает, кто знает, пишите знает. Если не знаете, пишите циферку 9. Так, ага. О, знаю, вот, я знает. Значит, здесь вот тоже существует такая волшебная ссылочка. Вот, можно пройти по ней и вот смотрите все наши с вами уведомления здесь есть и здесь их можно настроить значит от друзей допустим ответы только собрать здесь вот нужно сообщество выбрать от каких сообществ ну, эти уведомления настроить и так далее здесь видите в основном идут они от сообществ и от людей допустим вот. Вот видите, допустим, вчера был день рождения таких то людей, тоже уведомления. Это вот здесь в колокольчике, вот в этом, показывается. А можно просто нажав, вот так, точно так же сюда попасть, если мы просто нажмем вот на этот колокольчик, да? нажали, и вот они все ваши уведомления. То же самое. То же самое. И здесь их можно также настроить. Ну и вот здесь вот нажать настройки, да, вот нажали, да уведомления и вот здесь нажали настройки и вот тоже то же самое страничка и вот здесь надо допустим поставить вот показывать мгновенное уведомление мне это не, не интересно получать уведомления со звуком тоже не всегда хорошо допустим ночью вы спите и тут вам будут идти уведомления со звуком это тоже не, не актуально или где-то вы Допустим, находитесь в обществе в каком-то, и вдруг вам приходит уведомление со звуком. Это, ну, я от, у себя лично отключаю вот этот вот положу, чтобы он стоял отключен. А показывать текст сообщений это оставляю. Браузерное уведомление я отключаю, потому что если это на компьютере, то это вот здесь, вот в правом нижнем углу, будут постоянно выскакивать вот эти всплывающие окошки. Они тоже не интересны. И поэтому я здесь все отключил если вы отключите так, так же у себя на смартфоне вот эти ну, ну, настройки сделайте также они тоже не будут вот эти всплывающие только там всплывающие окошки идут сверху да, на экране смартфона вот. ну и здесь вот уже потом все настройки вы производите по этим уведомлениям. от кого вы хотите получать? От, ну, от, от каких э, сообществ, от, от, ну, и так далее. То есть, вот полностью вот здесь вы можете настроить вот этот колокольчик и потом, нажимая на него, заходить, заходить и просматривать от кого, что вы получили. Очень удобно. Так, э, ставим восклицательные знаки э, если вам эта информация была полезна ну, вот, интернет плохой не прогружается моя презентация угу. секрет номер ну кому понравилось ставим восклицательные знаки э, секрет номер 10 как нас э, найти комментарии которые вы когда-то писали в сети кто знает пишем знаю кто не знает пишем цифру 10 угу. вижу десяточки пошли интересная тема да интересный вопрос как все комментарии можно найти и и значит где-то там что-то изменить где-то там что-то может быть, убрать даже комментарии. <coughs> Найти все комментарии, написанные вами с момента создания профиля, возможности нет. Но есть раздел, где можно увидеть записи, под которыми вы оставляли комментарии в последнее время. Для этого в версии сайта для компьютера откройте новости, а в меню справа, вот, смотрите, открываем новости, да? То есть вот... Здесь открыли новости. А в меню вот здесь вот, в меню, вот здесь вот есть комментарии справа. Вот мы нажимаем на этот интернет такой. Сейчас прогрузится. И все комментарии, ну, все, конечно, мы не увидим, но самые последние они появятся. И потом смотрите, здесь вот вы тоже можете настроить а, сначала интересные, допустим, там комментарии и так далее. То есть вот здесь вот фильтр. Здесь вот есть миги, флажок убрали, или будут все комментарии подряд. Либо вот сейчас они загружаются, видите, комментарии. Я флажок убрал, сейчас все комментарии будут загружаться. Либо, если флажок поставить сначала интересные, то будут сначала интересные загружаться. Ну, вот здесь вот видите, сейчас идет загрузка комментариев. Но это может занять некоторое время. Но если вы под какими-то постами писали, вот смотрите, вот я здесь писал комментарий под этим постом есть, вот под этим постом писал комментарий есть, э, вот под э, этим постом э, писал комментарий, вот он мой комментарий есть. И я даже здесь лайк этому комментарию поставил. Можно вот еще кому-то лайк поставить на комментарий. Если я вот, то есть, видите, здесь отображаются все записи, в которых вы поставили комментарии, потому что если вы еще добавите фотографии, вот здесь галочку поставите на фильтре, да, то будут еще и под фотографиями, если вы ставили комментарии, тоже вот видите, я писал комментарий, тоже есть и так далее. То есть это все как бы очень легко. Можете отменить свой э, лайк, допустим, или там комментарий удалить, или отредактировать его. Можно вот здесь вот на карандашик нажать. Видите, если на карандашик нажимаем, то э, есть возможность. Ага, у Что-то я его даже удалил нечаянно. Вот. Не на карандашик, а на этот нажал, на крестик. Вот. Здесь, здесь еще этот комментарий можно и отредактировать, если вы захотите. Итак, кому была полезна эта информация, ставим э, в чат, ставим восклицательные знаки. Uh -huh. Спасибо за ваши восклицательные знаки. Значит, вам нравится. А вот смотрите, тоже... Очень актуальный такой вопрос, как найти мертвых подписчиков в группе или на личной страничке. Вот кто знает, как найти мертвых подписчиков в группе. Не, не знаете, ставим 11, да, поставили. Ага, хорошо, спасибо. Значит, постараемся сейчас разобраться, как же... Найти мертвых подписчиков то есть вот такая разработчики предусмотрели этот вопрос и вот есть такая ссылочка давайте мы перейдем по ней и вот смотрите здесь написано поиск мертвых участников и подписчиков и смотрите здесь можно выбрать ваш профиль можно выбрать можно группы, сообщества, в которых вы являетесь, как бы, ну, которые вы основали, да, в которых вы админ. Вот, вот я, допустим, выбрал вот этот вот сообщество. Нажимаю кнопочку Сканировать. Ну, здесь можно еще параметры точности задать. Стопроцентная точность или обычная точность значит точность до 0,5%. пять ну мне достаточно наверное будет обычной точности вот смотрите желтая это живые подписчики а значит красным обозначено мертвые подписчики то есть здесь даже можно их посмотреть но ну, вот у меня сейчас просто интернет не такой который нужен для этого ну здесь можете выбрать действия, допустим, можно добавить в левое меню вот сюда вот это вот. Ну я это предпочитаю. Информация это, я думаю, что не такая уж, чтобы ее видели все. Можно поделиться вот. списки. Вот здесь можно и список еще даже и этих же вот мертвых подписчиков узнать. Ну у меня просто сейчас, я говорю, не открывается. Давайте попробуем, если открыто у меня открылось, наверное, на этой самой. Здесь тоже не открылось. Ну сейчас попробуем открыть. Откроется. Вот, смотрите, видите? Вот я, когда готовился, я делал скриншот, то вот здесь в сообществе, в сообществе написан текст. Вот если мы смотрите, сейчас нажмем вот на это на эту кликабельную ссылочку нам откроется вот этот список заблокированных то есть которые как бы мертвые. они уже они еще не удаленные но уже на полпути к тому вот можно зайти в их профиль посмотреть что там и как ну почему они заблокированы. я не знаю может быть их на них кто-то пожаловался, но они как собачки отражаются. Вот списочек, пожалуйста, посмотреть можно. Была ли для вас эта информация полезная? Ставьте, пожалуйста, восклицательные знаки в чат. Если была для вас эта информация полезная. Вижу восклицательные знаки, значит, полезная информация удаленных нет видите тут тоже вот, ну, как бы у меня такое сообщество там что вот немного всего лишь а, людей которые заблокированы в основном там все живые люди и все как бы зашли туда не просто так а, а это я там а, мы партнер с партнершей а, создавали когда онлайн школу мастерская успеха мы проводили обучение а, помогали людям как раз развиваться и вконтакте и на ютубе и в инстаграме вот. и вот это была наша страничка где мы собирали вот эта группа была наша страничка где мы собирали людей пользователей секрет номер 12 как узнать дату своей регистрации вконтакте вот, кто знает пишите знает если не знаете пишите 12. Так, Ришат не знает, пишет 12. Так. Кто-то еще? Все остальные знают, наверное. Так, ну хорошо. Тоже есть такая волшебная ссылочка. Разработчики предусмотрели. Давайте мы попробуем по ней перейти. Видите, уже даже ссылочка заменена значком ну, щелкаем по значку сейчас загрузится и наслаждаемся нашим результатом вот видите и мне вышло сообщение что я вконтакте три года 8 месяцев и четыре дня Ну, я действительно вот эту вот этот профиль вот этот профиль свой вот этот профиль я его создал в восемнадцатом году в августе месяце 2 августа он, этот профиль был создан он был не основной мой профиль основной мой профиль я, не, не, ну, я его как бы это рабочая страничка и я на основном профиле я его не пускаю никуда потому что там действительно ну как бы вся та информация которой я дорожу А здесь это рабочий профиль с которого я работаю и к которому я привязал все эти группы рабочие ну, свои сообщества и с него я работаю вот. а тот я как бы берегу у меня в резерве можно поделиться в истории можно поделиться на стене можно значит просто сделать скриншот и сделать публикацию если кому-то интересно ну и переходим, если кому-то было понравилась информация, ставим восклицательные знаки. Переходим к следующему секрету, который называется Секрет номер 13. А вот как перенести контент из Инстаграма в контакт Ну, сейчас для многих этот вопрос очень актуален. И если вы знаете как, то, пожалуйста, напишите ⁇ знаю ⁇ если не знаете, напишите 13 в чате. Вижу 13, вижу ваши восклицательные знаки. Спасибо вам большое за обратную связь. Вот. Вижу ваши 13 цифры. Значит, Почему возник этот вопрос? Потому что многие сейчас бросают эту социальную сеть и переходят во ВКонтакте. Потому что во ВКонтакте это сеть деловых людей здесь очень-очень много людей которые пришли сюда делать бизнес вот. и главная особенность вконтакте это продажи и коммуникации значит, через рассылки это вот сейчас тренд 22 -го года Ну, еще началось это все в двадцатые годы 20 20 21 вот и наибольшую популярность она вот именно сейчас приобрело потому что люди переходя в эту социальную сеть значит хотят перенести свой контент который там они публиковали но не вручную а с помощью каких-то инструментов и давайте Перейдем по этой волшебной ссылочке. Если перейти по этой волшебной ссылочке, можно сейчас перейдем. Так, я сейчас так. Видите, здесь вот открывается вот такая вот страничка. Вы можете из аккаунта, из архива. Значит, при загрузке из аккаунта сохранятся только снимки, а из архива еще и видео. Материалы будут видны только вам, больше никому. Значит, ну, может, я, я вот пытался вот здесь сделать, значит, из архива. Но я говорю, что это не так-то все просто. Не так-то все просто, потому что действительно там людей столько желающих что <смех> очередь образовалась. мне пришло сообщение, что действительно все можно, все возможно, только ну, надо подождать. но ну, я подожду, я сказал, что буду ждать. Из архива я вот выбрал из архива. И, значит, жду, когда придет в архиве. Она будет вся структурированная, вся информация будет структурированная по категориям. То есть. Так как вот вы там публиковали, так оно все и будет, значит, все будет разложено по полочкам. Только надо будет потом разархивировать и можете публиковать у себя на страничке, если вы захотите. Ну, а теперь, пожалуйста, поставьте восклицательные знаки, если вам это было все актуально и полезно. Вот если мы нажмем на это дело, вот ну, здесь надо будет выбрать папку, куда вы будете сохранять. Вот, допустим, я нажал на кнопочку из архива, да, я должен у себя на компьютере выбрать папочку или создать папочку, допустим, создать папку, да, и назвать ее, допустим, там, и Instagram, допустим, или еще что -то. И тогда, значит, в эту папку будет сохранен тот тот материал который вы из своего аккаунта ну, будете переносить Итак, я вижу восклицательные знаки что ж какие выводы можно сделать на самом деле во вконтакте очень интересно и денежно если уметь им правильно пользоваться ребята. вот э, я хочу сказать э, еще один момент вот я сегодня э, для вас провел вот такой шуточный как бы забавный вебинар да? но э, вот это все вот это все что я вам говорил вот казалось бы простые элементарные вещи они все есть у нас в обучающем курсе для наших партнеров, которые были доступны до ноября прошлого года всем партнерам, а с ноября прошлого или с декабря прошлого года они стали доступны только партнерам VIP. Авторам этих курсов, там два курса, да, продвижение партнеров, его вконтакте и и еще там один курс я уж не помню сейчас название но авторами этих курсов является олейникова ольга владимир вот. и вы бы могли все вы бы могли все воспользоваться этими курсами они и сейчас находятся в бесплатном доступе но только уже для вид партнеров ну можете стать вид партнерами и обучиться потому что сейчас вот в настоящий момент именно актуальна э, эта информация а это обучение э, потому что две социальные сети закрыты осталась только вот э, такая нормальная социальная сеть по моему э, как бы по моим понятиям по моей по моим э, практическим навыкам именно во вконтакте в Одноклассники я вам, ребята, соваться не советую. Почему? Я там в свое время пытался развиваться, искал целевую аудиторию для, своего, для, для бизнеса. Причем наша целевая аудитория там была. Мы там искали обучающихся, тех, кто желает научиться методам продвижения в интернете. Да? И то я там два аккаунта потерял. У меня просто там их удалили. Там специфическая такая социальная сеть, одноклассники, там они переписываются, играют в игры различные, значит, фотографии, видео выкладывают, песенки там. То есть чисто для общения между людьми. Там нету нашей целевой аудитории, там партнерку продвигать пытаться не надо там вы не найдете ну или нарветесь на скандал то есть на неприятность этого я вам не желаю поэтому я э, хочу вам сказать что лучше сейчас пока вот еще Росграм э, делается российский Инстаграм, э, значит я слежу за этим э, так как э, ну, не очень интересно э, было обещано нашими разработчиками что они взамен э, закрывшиеся социальной сети э, разработают подобную сеть и назовут ее Разграм уже даже название придумали и во ВКонтакте во ВКонтакте есть э, целое сообщество создано э, в, ко в котором, значит, обсуждается вот именно э, создание вот этой э, социальной сети От, ну, и вот последняя информация на сегодняшний день, что на эту социальную сеть, под эту социальную сеть уже много создано фейковых мошеннических, как бы, фишинговых сайтов, да, с целью, ну, народ же ищет, куда, как где заработать, ну и. У нас же как люди привыкли, что если там что-то новенькое, надо идти туда пробовать. Значит, смотрите, розграмм, они не требуют никаких оплат, пока все это будет пока бесплатно предоставляться, и поэтому оплачивать там участие в каких-то социальных сетях я вам не рекомендую, если это только возникает какие-то вот вопросы, да? Значит, э, реферальные ссылки там распространяются, еще там регистрация только через реферальные ссылки. Это сразу должно у вас вызывать подозрение, потому что в Росграмме будет такая же регистрация, как и в Инстаграме. Там также будет, будет публиковаться видео, там будут э, публика, можно будет публиковать э, картинки, фотографии, гифки, значит, тексты. Также будут работать сторисы вот но насчет рилс там или допустим еще каких-то этих вещей пока они ничего не говорят но дело в том что они это все тестируют у них очень как говорится много всяких различных технических сейчас моментов и они для того чтобы запустить эту сеть скорее всего сейчас испытывают трудности технического характера то есть у них может быть не хватает каких-то сервисных или северных северных мощностей да? то есть все-таки instagram был как бы сетью которая ну, тоже не сразу так вот резко стартанула она постепенно развивалась но ну, я так думаю что и эти тоже ну, если они для себя конечно поставили большие выводы. но нам-то с вами от этого не легче нам надо с вами сейчас не останавливаться, а продолжать свое развитие, продолжать продвигать партнерскую программу и каким-то образом привлекать э, сетевиков э, для того, чтобы они приходили на нашу платформу и приобретали наши продукты. Поэтому я вам всем рекомендую и всех призываю э, проходите обучение э, во ВКонтакте э, каким-то образом. Я могу, конечно, проводить обучение по этой социальной сети, но я честно признаюсь, что в свое время я не уделял особого такого внимания, и у меня нет такого большого опыта, как я, допустим, развивался в Инстаграме, и, соответственно, у меня там были наработки большие, я мог поделиться, а здесь я... Такого большого опыта не имею. И всех тонкостей, и фишек, а момент, в последние годы там произошли очень большие изменения. И, соответственно, эти изменения надо изучать. Видите, даже раньше вот я старался набрать как можно больше друзей да, к себе в профиль, вот эту цифру увеличил А оказывается, нужно не эту цифру увеличивать, а вот и эту цифру увеличивать подписчиков то есть вот сейчас нужно набирать подписчиков для для чего для того чтобы взаимодействовать через мессенджер с ними понимаете делать рассылки это более так сказать дает большую конверсию почему потому что вы непосредственно человек от вас уже получает сообщение вы видите когда друзей да, мы набираем мы рассчитываем, что они будут читать новостную ленту, заходить вот в нашу, так сказать, вот, вот через вот этот колокольчик смотреть, какие у меня здесь вышли публикации, и заходить. Но знаете, вот эта статистика говорит о том, что в таком случае всего 10% моих друзей, то есть вот у меня их 1700, да? ну, 170 человек посмотрят. А если я буду рассылать подписчикам вот сюда то практически 80 процентов прочитает мою информацию а как на нее они отреагируют это уже зависит от того какого качества будут мои рассылки Понимаете? И поэтому естественно конечно руки опускать не надо надо всеми путями всеми способами проходить сейчас обучение именно во вконтакте это самая такая раскрученная самая ну оснащенная различными инструментами сеть которая сейчас доступна для всех практически кто пришел в интернет есть еще очень много социальных сетей допустим там mail.ru которая также или мой мир они также, значит, Рамблеры есть. То есть они <coughs> также могут выполнять. Но там я, честно говоря, не занимался, есть ли там наша целевая аудитория. Я вот точно знаю, что во ВКонтакте очень много сетевиков, очень много людей, которые ищут работу, которые находятся в поисках. Поэтому, значит... Именно вот здесь и надо сейчас в настоящий момент развиваться. И э, уважаемые партнеры, кто обратил внимание, у нас в чате э, в чате Викроста автоматизация э, бизнеса, автоматизация бизнеса для сетевиков в последнее время э, начали производ, ну, делать публикации э, наша команда, да, наша команда Викроста. Привлекают Дмитрия Шевчука. Он рассказывает полезные вещи. Я вам рекомендую также обратить на этот чат внимание и посмотрите все его последние ну, публикации, все его видео, рекомендации он здесь дает и так далее. Пожалуйста, обратите на это внимание. А сейчас возвращаемся опять к презентации смотрите вот сегодня я рассказал про инструменты для личных так сказать дел да но есть не менее интересные инструменты для бесплатного продвижения я вам и говорил что есть у нас курсы вы пожалуйста вы пожалуйста обратите на них внимание то есть приобретайте тариф vip партнер заходите у вас в кабинете, как только вы приобретаете тариф партнера, вы можете открыть у себя обучение, у вас появится доступ к этим курсам, потому что когда они лежали в свободном доступе для всех партнеров, я так понимаю, что не все торопились туда для того, чтобы научиться правильно работать в этой социальной сети, также как когда были курсы по инстаграму тоже в свободном доступе тоже не все туда торопились но жизнь она как говорится, внесла свои коррективы и сейчас всем как бы возникла такая необходимость у всех всем надо эти курсы еще раз прочитать ну может быть у кого-то есть свои там возможности кто-то пойдет к другим каким-то коучем оплатит им, пожалуйста, это тоже не возбраняется, это тоже не возбраняется. Я сейчас постараюсь вам в чат выложить, вот сюда в чат сейчас выложу вам свою свой PDF, свой подарок, который я для вас приготовил. Так. Сейчас оно, оно сейчас скачается. Конечно, не буду долго тратить ваше время на поиски у себя в компьютере. Я вам выложу в этот документ в чат. Так, все, нашел Я отправляю вам. Так. Вот, я отправил вам в чат сюда, отправил PDF шпаргалочку такую а вот все вот что здесь я вам говорил там все ссылочки все все все будет там вы можете пользоваться со всем успехом ну а теперь пожалуйста я сейчас хочу чтобы вы мне сказали понравилось ли понравился ли вам вебинар, понравилась ли вам информация, пожалуйста, включайте микрофон и по очереди говорите, можете камеры включать. Я сейчас демонстрацию экрана отключу, наверное, она уже не нужна. Возвращаюсь на большой экран. Пожалуйста, говорите. А Гюльшат говорит, ей понравилось, очень было много полезного. Кто-то еще. А вы можете прямо включить микрофон. Если не хотите включать таймеру, просто включите микрофон, скажите свое мнение. Ну, смелых нет, наверное. Вы Я надеюсь, вам понравилось. Я не особо смелая, но какие-то вот нюансы, на них вообще не обращаешь внимания, а они очень полезны. Спасибо вам большое. Ага, у меня тут внучка помогает, вот приехала, а что вы ее Не надо. Ну все тогда, давайте завершать. Все, тихо, не Спасибо вам, Юлия, за ваше мнение. Мне для меня оно очень важно. Кто-то еще может что-то Вам тоже большое спасибо. Было очень познав... опознавательно, потому что, ну, на самом деле, я, например, давно от Сейчас было очень много полезных фишек благодарю вас хорошо хорошо спасибо вам спасибо за ваше мнение так ну все тогда если больше никто не не желает высказаться тогда спасибо всем за внимание мне было очень приятно с вами работать вот. я буду откланиваться с вашего позволения и завершать наш с вами вебинар